Ребят, я хочу вам так сказать, смотрите, сегодня видео не будет, ну реально не будет, так как ощущаю себя, чувствую себя, так скажем, как в Postal 2 говорил главный герой, Деремова очень, угу. поэтому видео сегодня не будет, не ждите даже.